Приветствую вас, друзья. Сегодня будем заправлять картридж для принтера Oki MC342. Добро пожаловать на канал СамСвеМастер. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и инфоу. Начнем, пожалуй. Сначала плоской отверткой отжимаем два зацепа, которые удерживают синюю заслонку в этих местах нажимаем и сдвигаем заслонку по направлению к зацепам примерно на 2-3 мм так чтобы зацепы больше не мешали теперь надо повернуть картридж зацепами вниз под небольшим углом и немного постучать по синей заслонке так чтобы открылся замок внутри и издвигаем заслонку. Теперь если в картридже остался старый тонер, необходимо его высыпать и через это же отверстие засыпаем новый тонер, необходимое количество. Периодически встряхиваем баночку с тонером, после засыпания Распределяем тонер так, чтобы он сместился в сторону от отверстия. Затем точно так же переворачиваем и постукиваем по синей заслонке и сдвигаем ее. Теперь отверстие закрыто. Теперь, если есть специальный пылесос, можно пропылесосить Если пылесоса нет, можно просто смахнуть кисточкой и затем протереть сухой салфеткой. Итак, с заправкой картриджа разобрались. Но это еще не все. После заправки необходимо заменить чип. Для этого надо снять корзинку с чипом, отжав два зацепа, которые ее удерживают. После того, как сняли корзинку, переворачиваем ее, снимаем пружинку, чтобы она не мешала выниманию чипа. Друзья, если у вас появилось желание помочь развитию канала, Можете это сделать, отсканировав QR-код в правом углу экрана или перейти по ссылкам в описании. Спасибо. И затем, отжав внутри еще такой маленький зацеп, вынимаем чип. Обратите внимание, на чипе и на корзинке с одной стороны срезан уголок. Вставлять надо точно так же. Берем новый чип. Отламываем от него лишнее, если оно есть. Вставляем в корзинку, совместив срезы. Когда вставите, чип должен зафиксироваться внутренним зацепом. Затем вставляем пружинку. Теперь вставляем корзинку в посадочное место. Переев пружинку в бортик вот таким образом и защелкиваем на зацепы. Вот теперь картридж готов к работе. До новых встреч!